Всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим торт с сгущенкой. Называется торт ⁇ Шоколадная девочка ⁇ Это вкусные коржи на основе сгущенного молока с шоколадным кремом. Получается торт необычайно вкусный. Он прекрасно украсит ваш праздничный или новогодний стол. Сначала приготовим шоколадные бисквиты. 100 грамм сливочного масла растопим в микроволновой печи. Вместо сливочного масла можно использовать маргарин. И отставим в сторонку, пусть он пока остынет. И смешаем все рассыпчатые ингредиенты. 160 грамм муки, 30 грамм темного несладкого какао и 10 грамм разрыхлителя. 10 грамм это 2 чайные ложки. Все перемешаем венчиком. И теперь смешаем 2 яйца, щепотку соли и 380 грамм Сгущенного молока стандартную баночку. Еще раз все перемешаем венчиком до однородного состояния. Как вы смогли заметить, замешивается тесто очень быстро, и все с помощью обычного венчика. Но при желании можно воспользоваться и миксером это не имеет значения. И теперь перемешанные с сахаром и сгущенкой яйца добавляем все рассыпчатые ингредиенты и уже немного остывшее растопленное сливочное масло. И перемешиваем все до полной однородности, так чтобы не осталось никаких комочков. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Оно стекает ленточкой с венчика. Затем я установила кондитерское кольцо на размер 19 сантиметров и выкладываю по 3 столовые ложки теста, все аккуратно разравниваю. То же самое можно сделать без кондитерского кольца, отчертив на пергаменте с помощью тарелки нужный вам диаметр. И также выкладываем тесто и все аккуратно разравниваем. Я буду запекать сразу по два коржа. Из данного количества теста получается примерно 7-8 коржей. Отправляем запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Как проверить, готов ли корж? Вот таким способом. Если края отстают легко, значит корж уже готов. Готовым коржам даем полностью остыть. И чтобы они не слиплись между собой, Перекладываем каждый корж пергаментной бумагой. В общей сложности у меня получилось 7 коржей. Каждый корж я подравниваю, чтобы тортик получился еще более красивым. И теперь приготовим крем. Для этого 200 грамм темного шоколада ставим в микроволновую печь растопиться короткими импульсами по 30 секунд. Делайте это осторожно, чтобы не испортить шоколад. Время от времени достаем и перемешиваем. Также это можно сделать на водяной бане. Растопленному шоколаду даем остыть до комнатной температуры. И в другой емкости смешаем 250 мл жирных сливок и 250 г маскарпоны. Сливки и маскарпоны должны быть очень хорошо охлаждены. В сливки и маскарпоны добавляем 70 г сахарной пудры и взбиваем миксером до полного загустения. У меня этот процесс занимает буквально 3-4 минуты. Во взбитые сливки и маскарпоны добавляем растопленный уже остывший шоколад. Сначала перемешиваем венчиком или лопаткой. И затем еще раз все тщательно перемешиваем миксером. Но не взбиваем, а просто перемешиваем. Получается этот крем очень вкусный. Он прекрасно держит форму. При желании с помощью этого крема можно сделать также узоры на торте. Собираем торт. На подложку устанавливаем кондитерское кольцо, выкладываем немного крема и выкладываем первый корж. Сверху на корж выкладываем 2-3 столовые ложки крема, аккуратно разравниваем и выкладываем следующий корж. И также продолжаем крем-корж, крем-корж. Я собираю торт в кондитерском кольце, но его можно прекрасно собрать и без него. Мне просто так удобнее и быстрее. И последний корж тоже смазываем кремом, накрываем пищевой пленкой и убираем настояться и пропитаться в холодильник на ночь. По истечении данного времени убираем пищевую пленку, подравниваем тортик немного сверху и по бокам и украшаем его по желанию. Я сделала стружку из шоколада и сверху присыпала тортик шоколадом. Получается очень красиво, готовится тортик просто. Такой торт обязательно понравится всем домашним, потому что почти что все любят шоколадные торты. Давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем. С уверенностью могу сказать, что получается очень-очень вкусно, красиво. Торт Шоколадная девочка прекрасно украсит новогодний стол, день рождения. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Берегите себя и своих близких.